А, ладно, давайте же начнем это шоу. Посмотри на все эти кожаные костюмы! У меня нет шансов! Прекратите называть меня Спагетти Бой и мое имя Эннард! Что ж некоторые мои рода вылезли наружу, я был шокирован, когда лекарь не смог это исправить. Во мне есть частичка каждого, во мне есть частичка каждого, во мне есть части... О, мой б... Привет, ребят, меня зовут Хеннер. вы можете видеть на экзотические масла. Они реально вкусные, правда? Я знаю, я их очень люблю. Стоп. Кто кроме экзотического масла? М -м -м -м. Я достиг истинного итальянского ультра-спагетти! Че за хуй? Он превратил себя в огурец. Вышивейшее дющеще, что я видел. Вращающийся крокодил. Во мне есть... О, мой б... Я делаю ебовь и мак, и никто не остановит меня! Ты назовёшь на подгоревший спагетти, а не подгоревший спагетти. Назовёшь на подгоревший спагетти, Еще раз ты будешь разобран! Где все мои кулинарные шоу, Фокси? Куда они делись? Я к сожалению просто куча спагетти. И сейчас я хотел бы увидеть нашего последнего спонсора, RACHID LEGENDS! Во мне я...